В этом видео речь пойдет о грамотном подходе к строительству котельной частного дома, а именно какие бывают способы расположения котельных, разберем основные устройства и элементы домашней котельной, поговорим о планировке котельной, а также обозначим требования, которые предъявляются к помещению котельной. Но прежде всего, продолжая эту тему, мне хочется представить один видеоканал посвященные правильному и грамотному монтажу водопровода, отопления и канализации. Рекомендую этот канал прежде всего тем, кого интересует сантехнический монтаж, а именно как правильно сделать водопровод в квартире, какие трубы выбрать для водопровода и как выбрать хороший шаровый кран. Многим будет интересно узнать, как снять и навесить радиатор отопления и как правильно подматывать лен на резьбу. Опытные мастера дадут советы, почему не греет полотенцесушитель, как продлить срок службы смесителя и как устранить шум стояка канализации. Профессиональные видео расскажут о монтаже полипропиленовых труб и правильной сантехнической разводки. А также на канале есть много других интересных видео по теме отопления, водопровода и канализации. Канал называется «Руслан Седых Сан Рус» и ссылка на него будет в описании. Итак, особенности современных котельных зависят от вида потребляемого топлива и от используемого помещения. По способу расположения следует различать котельные следующих типов – встроенные котельные. Эти котельные располагаются непосредственно внутри дома. И хотя подобный способ расположения считается довольно удобным, он подходит не для всякой разновидности отопительных котлов. Так, например, котлы, создающие много шума, например, с надувной горелкой, лучше использовать в изолированных котельных. Пристроенные котельные Котельная пристроенного типа находится в изолированном помещении, расположенном в специальной пристройке к дому. Отдельно стоящие котельные Такой объект почти всегда располагается в непосредственной близости от дома. При этом с основным жильем он сообщается посредством различных инженерных коммуникаций – это теплотрасса, газопровод, водопровод и электрические провода. Отдельно стоящая котельная – это отсутствие в доме котлов, бойлера и вспомогательного оборудования. При этом нет никакого шума, неприятного запаха и освобождается площадь. Отдельно котельное котельная считается универсальным решением, которое позволяет устанавливать внутри помещения отопительные котлы любой конструкции, способные работать на различных видах топлива. В редких случаях котельную располагает на чердаке жилого здания. Но это скорее исключение, чем правило. Для котельных с высокой мощностью, которая может варьироваться от 200 до 500 кВт и большим количеством оборудования, лучше делать отдельное помещение. Это удобно, безопасно и современно. При этом не надо пугаться затрат, связанных со строительством дополнительного помещения, а также возможных потерь тепла. Ведь плюсов в этом случае больше, чем минусов. Но где бы вы ни запланировали строить котельную, в подвале дома, в гараже, в пристройке или в специальном помещении, всегда следует правильно распланировать ее пространство. И если в вашей котельной смогло уместиться все необходимое оборудование, при этом в помещении осталось достаточно места для его обслуживания, значит планировка котельной была выполнена безошибочно. На сегодняшний день существует стандартный перечень оборудования который актуален для любой котельной, независимо от ее типа. И давайте рассмотрим его более подробно. Котел отопления. Это основной источник тепла для вашего жилища и центральный элемент котельной, способный трансформировать энергию топлива в тепловую энергию. Бойлер. Необязательный и громоздкий элемент котельной, предназначенный для нагрева воды расходуемые на бытовые нужды. Расширительный бачок – это элемент, позволяющий выравнивать давление в системах отопления. Распределительный коллектор – это устройство, распределяющее потоки теплоносителя в многоконтурных системах отопления. Дымоход – это система вытяжных элементов, отводящих продукты сгорания топлива во внешнее пространство котельной, то есть на улицу. В электрических системах отопления не используется циркуляционный насос. Это устройство, ускоряющее циркуляцию теплоносителя. Как правило, устанавливается в помещении котельной. Также к оборудованию котельной относится группа безопасности с предохранительным клапаном и системой воздухоотвода, система трубопроводов с запорной арматурой и система вентиляции. И еще один необходимый элемент современной котельной, о котором обязательно следует упомянуть – это система контроля загазованности помещения. В целях безопасности ей рекомендуется устанавливать любых газовых котельных. Старым СНИПом этого не предусматривалось. Теперь если у вас подвал, соколь или пристройка, то контроль загазованности обязателен. Наличие дополнительного оборудования будет зависеть исключительно от типа системы отопления и от вида используемого топлива. Правильная расстановка оборудования в котельной – это вопрос, который можно решить, только зная площадь помещения, а также полный перечень необходимых устройств и их габариты. В большинстве случаев для того, чтобы избежать досадных ошибок при расстановке оборудования, целесообразно обратиться в профессиональную проектно-монтажную организацию. Тем не менее, дать несколько общих рекомендаций, касающихся планировки можно еще до начала ее разработки. Так, например, к отопительному котлу должен быть организован беспрепятственный доступ. Это условие необходимо выполнять даже в тех случаях, когда устройство не требует регулярной дозаправки топливом, имеется в виду электрический или газовый котел. Расстояние от стен котельной до установленного в ней оборудования должно соответствовать требованиям технической документации на эти устройства. Если речь идет о планировке осветительных приборов, то они должны всесторонне освещать пространство котельной на случай, если понадобится произвести небольшой ремонт, например, замену насоса или ремонт автоматики котла. Беспрепятственный доступ должен быть организованный к другим устройствам – к циркуляционному насосу, электрическим выключателям, к бойлеру, вентиляционным отверстиям, к элементам дымохода и так далее. Позаботьтесь об удобствах заранее, ведь это поможет избежать сложностей в процессе дальнейшей эксплуатации котельной. Общие требования к организации домашних котельных регламентируются строительными нормами и правилами, и будет лучше, если руководствоваться ими во время строительства. Тогда это поможет избежать разногласий с надзорными органами и без проблем получить разрешение на эксплуатацию утопительного оборудования. Какие главные требования предъявляются конструкции домашней котельной? Во-первых, высота топочной должна быть не менее 2,5 метров. Объем котельной должен составлять не менее 15 кубических метров. Окно должно иметь площадь остекления не менее 3% от объема топочной. Стены, потолки и перекрытия должны быть отделаны материалами, которые препятствуют возгоранию и быстрому распространению огня. Для облицовки стен вполне подойдет гипсокартон, керамическая плитка или листы из стекломагния. Обязательно естественная вентиляция. Кстати, котельная, работающая на электричестве, не нуждается в вентиляции и дымоходах. Поэтому при ее строительстве некоторые общие требования в расчет не берутся. Дверь должна вести непосредственно на улицу или в коридор, из которого есть выход на улицу. В последнем случае дверь должна иметь противопожарное покрытие. Если котел с открытой камерой сгорания, тогда следует предусмотреть приточку. Счетчик можно разместить в топочной в радиусе 80 см от газового оборудования, на высоте 1,6 м от пола. К этим требованиям можно добавить еще несколько важных моментов. Если минимальный объем котельной равняется 15 кубическим метрам, то ее площадь должна быть больше или равна 6 квадратным метрам. Дверь в котельную должна быть не слишком широкой, но не допускается делать ее меньше 80 см в ширину. В процессе эксплуатации котельной иногда возникает необходимость сливать воду из системы отопления. В связи с этим котельная должна быть оборудована дренажным отверстием или выходом в систему канализации. Что касается напольных покрытий то в котельной лучше всего использовать специальную плитку или керамогранит. Для того, чтобы декорировать потолок котельной, следует использовать гипсокартон, можно с утеплителем или штукатурку. Применение натяжных и подвесных отделочных решений в этом случае недопустимо. Во-первых, это будет непрактично, а во-вторых, подобные материалы обладают высокой степенью пожароопасности. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, всего вам доброго, всем удачи, всем пока!